Или сделали очень хороший подарок это были что ты выбрала это... Гадайте, что это это заколки целый набор заколок да? Да! тебе нравятся да а ну-ка достаньте заколочку нам одну одну да вы же умеете открывать достаньте одну заколочку и покажите как она закалывает волосики. Надо сделать вот так. да? Молодец. Вытаскиваем. Покажите, как заколоть волосики. Опа. И все. Подписываемся. На канал. Ставим. И ставим лайки. Оставляем комментарии. И всем пока. Всем пока. Это был Кира Дисней. Thank <laughs> you.